Я однажды вернусь, перепутав в крутой поворот. Без малейшего умысла, просто сверну по привычке. Бездорожье пройду, где-то в плаве, где-то в лед, где-то в брод. И очнусь, как от пламени вдруг просыпается спичка. Оглушенно молчать будут души, теряясь в себе. А сердца заспешат, подбивая надежды на смуту. Неожиданность встречи сомнения посеет в судьбе. Спросишь ты совсем? Я отвечу. Всего на минуту. Я уже возвращалась. Расцветием весенних цветов, Бормотанием дождя и лучом золотым на рассвете, Сладкой негой надежд и реальностью близовых снов. Я уже возвращалась. А ты ничего не заметил. Спросишь, можешь остаться? Отвечу, наверное, нет. Наше прошлое будущем стать отказалась когда-то и уйду. Только ты, отвергая теперь мой ответ, Будешь сам возвращаться дождем, листопадом, закатом,